Многие женщины и девушки задаются таким вопросом, почему же все не так? Я же все-таки стараюсь для семьи, все делаю. Я полностью отдаю себя семье и мужу, но все не так, не так, как хотелось бы. Семья является источником вдохновения и счастья. И, как правило, часто мы сталкиваемся с ситуацией недопонимания и претензий. Почему же это происходит? Часто бывает так. Вроде бы вела себя прилично, никого не обижала, не предавала, семью создала. А в жизни почему-то все не так, как хотелось бы. Нет счастья, нету любви, нету понимания. Постоянные какие-то обиды и разочарования. На самом деле механизмы самоанализа гораздо тоньше. Наше здоровье, наша судьба определяется не отношения, определяется не внешними, а внутренним, не сознанием, а подсознанием. Подсознание. Это, можно сказать, значительная часть того, что мы называем чувство. И если вы чувствуете, что вы себя отдали полностью семье, мужу и детям, пришла пора обратить на себя внимание и уделить себе любимой немного времени и войти в тело здесь и сейчас. Закройте глазки и подышите глубоко через рот, глубокий вдох, и выдох внутрь себя. Глубокий вдох. И выдох внутрь себя, прямо в сердечную чакру, которая находится между грудью. Нажмите меня на паузу и сделайте 5, 6, 10 глубоких вдохов пока вы не почувствуете легкость тела и чувство полета. А если вы еще на ладошке капните смесь масел для женщин (Дотера, терра, до шепота, вы почувствуете удивительную наполненность. Аромат этой смеси масел придает его обладательнице красоту, женственность. И очарование. Оно усиливает чувственность и дает естественную женскую привлекательность. Попробуйте смесь эфирного масла, шепот. И напишите в комментариях, что вы почувствовали после глубокого дыхания. Если вам интересны более глубокие практики, смотрите на моем канале Мир мыслей и чувств, плейлист наполнение женской энергией. Вы много найдете для себя там что интересного и полезного. Но ну а в следующем выпуске я сделаю расклад на внутреннее состояние женщины. Почему я оказалась в данной ситуации и как же все-таки ее исправить. А чуть позже дам аффирмации на любовь к себе. Подпишитесь на канал. Поставьте лайк, если видео было полезным. И поделитесь моим каналом этим видео со своими подругами и друзьями. Ну а с Вами была Елена Лиенко. До встречи в новых видео.